На самом деле, наверное, для меня такое самое сложное, и то, чем я не могу сказать, что я владела, но я учусь овладевать, это работа в мире хаоса и работа с творческими людьми. Потому что, конечно, в театрах, даже самых лучших, там нет никакого нормального менеджмента, нет никакого планирования, нет никаких обязательств чаще всего. И ты, когда ты приходишь из мира бизнеса, где все-таки мы все живем по определенным ну, устойчивым дедлайном, правилам, э, схемам и так далее, и вдруг ты попадаешь просто в хаос. И для тебя это огромный стресс, потому что ты просто не понимаешь, как тебе с этой системой взаимодействовать. А все вокруг тебя ходят, еще говорят, ну, нет потому что это театр, это же не завод. Просто расслабься, плыви. В смысле плыви? У меня делать ничего нет, все, не готово. <связать> но, но, но, но на самом деле, вот, ну, наверное, смирение в каком-то смысле, то есть вот такой навык, ты просто должна научиться принимать, что это действительно другой мир. А, не, скажем так, не полностью, потому что я какую-то часть постепенно, я вот чувствую, что вокруг меня складывается команда, которую я себе выбираю, с кем я работаю, вот именно в независимых проектах, которые я делаю сама, и там я продолжаю работать по системе, что есть планирование, есть дедлайны и все остальное. И выяснилось, что, оказывается, творческие люди, которые так могут работать, тоже существуют. И они талантливые, замечательные, просто они вот как крупицы такие ценные, которые ты вылавливаешь. А, Но ну, а в целом, когда ты выступаешь как некий ну, зависимый режиссер, который приходит в театр работать, то там, конечно, смирение и просто попытка не сойти с ума. И, и понимание, что а, ничего страшного. Все, все доделается. Смирение, да. как? адаптация, то есть как да. впитывать в себя, переламывать свои стереотипы. И... Да, да, да, смирение, в том числе, как умение переломить свои стереотипы. Ну, то есть, допустим, раньше я приходила, я сталкивалась вот с какой-то э, безлаберностью страшной, да, безответственностью. И я сразу начинала ругаться, говорить, что, как так можно работать, вы сошли с ума. А потом я поняла, что ну, я просто капля в этом море. Я не могу переделать целый театр, большую структуру. Значит, мне самой нужно научиться адаптироваться под, ну, под вот эту систему. А вот вторая важная вещь, вот которую я в себе все стараюсь развить, это, конечно, умение работать с творческими людьми, потому что это что-то совсем другое особенно мужчины-артисты. Вот этот целый новый дивный мир открылся мне, потому что к тебе приходит такой вроде бы сорокалетний, холеный, красивый, уверенный в себе, ну даже в меру там успешный снимающийся артист, с которым ты начинаешь работать, и через какое-то время ты обнаруживаешь, что ну, вы в каком-то страшном конфликте, непонимании, несостыковке, и вдруг а, он тебе кричит да потому что я раненая птица. Как ты этого не понимаешь? А, ну, а ты не понимаешь просто потому, что ну, ты, ты до этого не сталкивалась с таким типом ну, личности. И, или, например, приходит там тоже красавец молодой, уверенность себе, прекрасный, талантливый артист. Вот я помню. Э, и он приходит ко мне на первую репетицию. Мы заходим, такая прекрасная, светлая аудитория, венские стулья. И я ему говорю там, ну, садись, пожалуйста, куда тебе удобно. Он садится к стене, а нам нужно просто разобрать текст. Я беру второй стул, там на расстоянии двух метров сожжется напротив него, он начинает читать текст, первые 15 минут все идет хорошо, и через 15 минут вдруг у него не получается какое-то предложение. Ну что-то почему-то он не чувствует его, что-то идет не туда. И я еще даже не успеваю ничего сказать, как вдруг он говорит мне, это потому что ты прижала меня к стене. Я говорю, в смысле? Давай пересядем, давай, хочешь, походи, я похожу. Ну то есть мне все равно, как сидеть. И, ну, вот эти вещи... На самом деле, ну, я стараюсь просто с юмором про, про это рассказывать, но они для себя становятся полной неожиданностью. И я вот понимаю, что ну, внешность обманчивая, и что большинство творческих мужчин, особенно когда это артисты, они очень тонко устроенные организмы. И с ними нужно прям вот в пять раз аккуратнее работать, чем там, с мужчинами обычными из обычного мира.